хоу хоу хоу Нет, это не кокаиновая фиеста. Это я пытаюсь выпилить корыто из газоблока. Всем привет! С вами свеостройщик Лёха. И сегодня буду армировать дверные проемы. Перед началом любой работы нужно подготовить себе рабочее пространство. Что я сейчас и делаю. С помощью электропилы, которую мне должны на время, я буду выпиливать V-образные блоки. на то, что у меня блок плотностью М300, даже электропилой, пропилить его достаточно сложно. А в комментариях кто-то писал, что он отверткой сможет проковырять дыру в стене и пролезть в дом. <как> Удачи! Ну вот примерно такое аккуратное корыца у нас должно получиться. Но это мой первый блок, поэтому естественно он не идеален. Перед началом отпиливания я отступаю от всех краев по 5 сантиметров и отчерчиваю. Карандаш быстро стачивается, поэтому я использую либо гвоздь, либо отвертку. А вот это уже второй блок. Как говорится, почувствуйте разницу. Руку набил, можно работать. Напиливаю доски, чтобы из них в дальнейшем сделать опалубку и распоры. Из напильных досок конструирую опалубку и устанавливаю распоры. В дальнейшем эта конструкция будет держать блоки, в которые будет наливать цемент. на пол сантиметра побольше, чем требовалось для данного проема. Таким образом, доску приходилось взбивать в газоблок. Это делал я специально для того, чтобы как можно меньше а, уменьшить усадку, когда раствор будет а, с газоблоком давить на доску. для газоблока на отступы которые оставил специально больше чем есть сам проем с каждой стороны проема я отступил по 20-30 сантиметров п-образный блок очень хрупкий поэтому крепить его нужно аккуратно Потливая требует аккуратности. Любая спешка может поломать данную заготовку. Эти блоки и пилил утром, но вкус кокаина до сих пор скрипит на зубах. Блоки я клею сегодня. А залитый цемент я смогу только через 2-3 дня, как только клей более-менее схватится, иначе вся эта конструкция развалится. Отпиливаю арматуру нужного размера и делаю из нее заготовку. В качестве опоры, чтобы арматура не лежала на газоблоке, а отступала сантиметра 3-4 снизу, чтобы под нее мог взлететь раствор, я использовал квадратики из сетки, которые используют для стяжки. Ну а теперь просто продеваю эту арматуру и все это стягиваю в катанг. мощная арматурная конструкция у меня получилась. Теперь осталось лишь только положить в корыцу. Теперь берем нашу конструкцию и топим наши морочки таким образом, чтобы ничего не выпирало и не торчало. один для одного проема конструкцию мы сделали осталось еще для двух а вот эта перемычка будет соединять входную дверь и основной дом поэтому ее нужно будет утеплить вложим туда арматуру и пора идти за раствором замес раствора и пытаюсь пройти по маршруту маршрут освоен конструкция вполне безопасна, осталось лишь только заполнить перемычку раствором как следует утрамбовать Замешивание раствора, поднять его на высоту, а также жара. Очень существенно замедляли процесс залития перемычки. Спустя где-то полтора-два часа я смог полностью закончить первую перемычку. Не знаю почему, но я казалось, что это будет намного быстрее. переставляю свой подъемный трап в другой перемычке со временем я полностью отложил процесс, пока я доставлял, подымал и разравнивал раствор по перевычке, новая порция уже крутилась в барабане, с того моменту как я возвращался за новой порцией, она уже полностью перемешалась была готова, это существенно ускоряло мой процесс, нежели стоять около бетонной мешалки и ждать пока новая порция замешается. Вот наконец-то и залил вторую перемычку. Сил уже не осталось, уже вечерело, но залить третью нужно было через не могу именно сегодня, потому что обещали интенсивные дожди в ближайшие 3-4 дня. Спина активно напоминала, что она у меня есть и что ей очень некомфортно заниматься данной процедурой. Процесс в принципе очень простой. Замешивай раствор, подымай, высыпай и разравнивай. и достойчивость всегда приносит свои плоды. Все-таки закончил эту перемычку. Пусть даже было уже где-то 10 часов вечера. Но я ее закончу. Ну вот и все. верные перемычки готовы. С вами был Леха. Увидимся с вами ровно через неделю. Если, конечно, меня спинка отпустит. Всем спасибо. Пока-пока.